Здравствуйте дорогие друзья, с вами VFOG.net И мы с вами находимся на втором этапе чемпионата VFOG Back in History 1990 год, легендарная восьмерка Сузука Великая битва тут была в реальной жизни между Айртоном Сенной и Аленом Простом ну, не так уж долго она тут отлилась. Как вы знаете, Сенна устранил просто уже в первом повороте и стал чемпионом мира. Ну, здесь у нас не совсем реальная жизнь, здесь онлайн-гонки. И мы с вами находимся в боксах команды Макларен. На ваших экранах Алексей Ермаков и его более удачливый напарник, обладатель полпозиции Алексей Апарин. Команды готовятся к предстоящей гонке. Ну а сейчас на ваших экранах обладатель второго места с отставанием всего лишь в одну десятую секунды. По-прежнему единственный представитель команды Феррари Богдан Холошевский. В не менее гордом одиночестве команду Бребом представляет победитель прошлого этапа в Монце. Константин Гуренко. С пятой позиции стартует Владимир Соколов, который тоже единственный представитель команды, но команду он не менял, и это вновь «Лотус», на этот раз с мотором «Ламборджини». Ну и, конечно же, я пропустил э, Алексея Ермакова, который стартует с четвертого места. Ну, а здесь у нас «Вильямс» э, в полном составе. Виктор Каменнов – на одиннадцатом месте, всего лишь на одиннадцатом месте, и чуть поодаль него стоит, Видимс, Александра Никишина. Ну, а здесь же у нас э, два Тирела. Тиралы Эдуарда Кофтунова, который чуть позади, и Антона Плешкова, дебютанта. Эдуард Ковтунов на самом деле не дебютант, он принимал участие в квалификации в этапе в Монце, но, к сожалению, выйти на старт не смог, поэтому полноценным дебютантов здесь мы его назвать не можем. Два Ля руса стартуют с 8 и 10 позиции. Здесь у нас э, Алексей Мельников. Да, все правильно, Алексей Мельников и э, Простите, невозможно всех запомнить Приходится делать такие переключения И Алешин Александр Ну что ж, а сейчас пилоты уже выстроились на стартовой решетке Вам может показаться, что я огласил не всех старту пилотов стартующих Но на самом деле это не так, потому что Виктор Каменов на 11 месте замыкает пелетон Всего 11 пилотов будут стартовать Примечательно то, что на первом ряду у нас один Макларен и одна Феррари. Ведь в реальной жизни было точно так же. Разве что с той разницей, что тогда Феррари Алена Просто. Ален Прост стартовал с полпозиции, а Айртон Сенна был вторым. Ну что ж, команды, в общем-то, к старту готовы. И сейчас будет старт. В общем-то, по скорости никто, кроме Богдана Холошевского, соперничать с Алексеем Апарином не мог, поэтому я предполагаю, что в основном борьбу стоит ожидать прежде всего между этими двумя пилотами, борьбу за победу в этой гонке. Но все-таки не стоит сбрасывать со счетов Константина Гуренко. У него были некоторые проблемы на квалификации, но на данный момент он вполне мог уже их решить. Старт. Старт. Неплохо срывается Алексей Опарин. Старт он не прозвавал. Виллимс, Никишина, Лярус, Тирелл. Да. Так, ну, Опарин начинает отрываться. Конечно, можно было посмотреть за последствиями стартового завала, но уж больно интересна борьба за лидерство. Ведь сейчас уже Богдан может пойти в атаку. А может и Куренко пойдет в атаку на Феррари. Да, смотрите, пока Гуренко не отстает. Так что, наверное, те, кто сбросили его вчера со счетов после квалификации, были неправы. Так, я все-таки позволю себе переключить внимание на тех, кто идет поодаль. Так, Ля Рус. Лярус, Александра Алёшина без переднего крыла. Ну что ж, ничего тут удивительного нет, потому что в завале он участвовал. Так, вот уже один сошедший Вильямс, и это Виктор Каменов. Ну что ж, гонка для него закончена, не успев и начаться. Так, это, это Костя Гуренко. И он по-прежнему преследует Феррари Богдана, но все три пилота идут вровень. Я имею в виду, что разрывы между ними практически одинаковые. Но, может быть между Богданом и Константином разрыв чуть меньше. Трасса с звукой глазами Константина Гуренко. Слишком широко заходит Богдан. Это сейчас едва не стоило ему позиции. Здесь в свою очередь Константин ошибается. Так, это Вильямс Александр Никишин борьбу он продолжает. За ним едет Тирелл. Мне кажется, что это Ковтунов. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. А мы видели, что впереди идет борьба между Алексеем Ермаковым и Владимиром Соколовым. Соколов пытается обогнать второй Макларен. А вот ты Ермаков и что-то здесь мы Соколов. Нет, мы Соколова видим. Действительно, погоня. Ермаков, если не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, свое четвертое место сохранил. Так, а тут Константин идет в атаку. Вот, вот эту камеру здесь изначально искал. Так, но здесь уже об атаке пока речи не идет, потому что... Мне кажется, что Константин быстрее напрямых. Потому что в поворотах, если Богдан не ошибается, он ничего поделать с Феррари не может. А Алексей Опарин, по-моему, все же отрывается. Так, а этот Тирелл, это был не Ковтунов, это был Антон Плешков. Возможно, ошибаюсь, но, по-моему, Ковтунова в этой гонке уже нет. Так, это Спитлейна же это Лешин. Нет, простите, Алексей Медников. И у него явно какие-то проблемы. Хотя, возможно, он просто пытается разогреть резину. Ну и вот это это кончается разворотом и поломкой переднего антикрыла. Ну что ж, ровно через круг едва не ломает и заднее крыло сейчас Алексей Мельников. Ох, как эффектно полетел Виргинс! Это Александр Никишин, потому что Каменов уже выбыл. Так, я был неправ. Вот Эдуард Ковтунов. Так, вот такое поведение можно объяснить лагами. Эту гонку мы смотрим с повтора сервера, но тем не менее, даже здесь случаются вот такие вот неприятности. Очень неаккуратно ведет свой тирал тунов. Находится он сейчас на восьмом месте. Так, а вот и Алексей Апарин, лидер. Но он уже не лидер, потому что Феррари впереди. Как же так получилось? Вот это да. Так. Это Александр Алёшин, тоже без переднего крыла. Так, здесь немножко тормо... тормоза идут. Приношу извинения. Это... Вильямс, сошедший. Так, разворот Константина Гуренко. Возможно, это было при попытке обгона... А Так, вот мы опомниться не успели, как у нас в гонке новый лидер Алексей, в общем-то, отрывался И мне так кажется, что, скорее всего, причиной обгона стала какая-либо ошибка Алексея Потому что он отрывался и просто так взять, быстро догнать и обогнать Богдан не мог И сейчас, наверное, Алексей должен атаковать, чтобы вернуть к себе лидерство в гонке. Так, Тирал уже без переднего антикрыла. Мне кажется. Нет, это Плешков. Это Антон Плешков. Не заехал в боксы. Ошибка, мне это кажется, с его стороны. Второй Ля Рус ковыляет в боксы. Владимир Соколов. Ну и второй Тирл тоже без переднего антикрыла. Ну что же, вот у нас уже и за зрительства появилась. Не так в прошлой гонке. Значит, гонка должна быть интересная. Вот вы видели переднее крыло валялось, и судя по форме, это крыло Тирола. Так, с такой камеры Брэбома мы не видим. Значит, за этого разворота Константин отстал довольно сильно. Пока что Алексей не... Опа! Ох! Опа! Опа! Вот! Развернувшийся Тирол, конечно... Сейчас, возможно, уже... Эх, все-таки классный был момент. Давайте посмотрим повтор. Вот в чем дело. Это Ковтунов. Он не стал заезжать в боксы. Вот здесь его, конечно. Ну, это естественно. Без переднего крыла другого было трудно ждать. Его сейчас... Да, его разворачивает поперек трассы. Он останавливается. Богдан Холошевский аккуратно пролезает. А вот Алексей этого делать не успевает. Ломает переднее крыло. И, мне кажется... На том у нас борьба за лидерство и закончится. Ну что ж, в конце концов и Феррари не застрахованы от ошибок. Я все-таки думаю, что это не конец борьбы за победу. Возможно, еще успели вмешаться Константин Гуренко. Кстати, он сейчас должен догонять, ведь у него был разворот, он ничего не ломал. Константин Гуренко должен догонять сейчас Алексея. Да, мы видим, там едет машина, и у этой машины явно синий цвет, а значит это брэба. И Если Алексей сейчас поедет в боксы, а я а, однозначно надо ехать в боксы, то он... Да то сейчас он пропустит синий бревом Константина Гуренко. Так, это 90-й год, заправляться тут нельзя. На начало гонки пилоты получают полный бак. Шины. Ну, шины вроде бы менять. Ну, можно, но не нужно. Шины держат всю гонку. Значит, вот мы видели там Тирл Ковтанова. И Алексей продолжает борьбу. Сейчас он на третьем месте, то есть... Вы видите, он потерял время в боксах, но отставание уже настолько чудовищное, что он потерял всего лишь одну позицию. Так, это Ля Руз. Александра Алёшина. Попытаюсь, чтобы больше так не смотреть, попытаюсь запомнить Шлеп, по шлему. Так, это Алёшин. Ошибка но здесь сбежал поломок в общем дебютная гонка для ляруса для полностью провалена, мы это уже видим дымок кто то перетормозил или так а вот и брэбом. Так, но ну это не опаренный это не Калашевский, это закруговой, это Ля Рус. Возможно, Алексея Мельникова. Ну да, по именно его Ля Рус мы сейчас видели. Так, а Константин Юренко сейчас тоже атакует со всех сил, потому что ему надо не только пытаться догнать Феррари Калашевского, но... И обезопасить себя оторваться от Макларена Алексея Опарина. Так, не так давно рядом с Никишиным мы видели борьбу Соколова и Ермакова. Сейчас мы рядом с ним никого не видим. Значит, Никишин проигрывает уже им достаточно много. Но и возле Ермакова мы уже и не видим Соколова. За ним идет тирл Кажется, Плешкова, но мне кажется, это не борьба. Это, скорее всего, был обгон на круг. Но, может быть, я и ошибаюсь. Кстати, я был не прав. За Алексеем Ермаковым едет Эдуард Ковтунов. А не Антон Плешков. Что касается Антона, то, боюсь, он у нас... Э, сейчас я проверю, но кажется, он у нас второй сошедший после Виктора Каменного. А вот и Ковтунов сходит. Да, действительно, мы больше не видим на трассе других... Машин Ну а Константин Гуренко Продолжает Догонять Нет, точнее Богдана-то он как раз не догоняет Но он пытается оторваться От Алексея Парина Александр Никишин идет сейчас пятым. Его позиция ничто не угрожает, но и самым достаточно далеко от Ермакова. Хотя нет, вы знаете, я не прав. Вот смотрите, Ермаков как раз едет в первом секторе. Вот здесь-то как раз может быть и борьба за позицию. Вот что интересно. С этой камеры Никишова не видно, но он не так уж и далеко. Он в секундах примерно в 5-7. Так, ну а это лидер. Так, и лидер обгоняет на круг Ля Рус. Неудачный ракурс, но вроде бы все без проблем обошлось. Это Мельников. Который на восьмой позиции его также обходит Соколов. Но, видимо, уже и Соколов обходит его на круг, поскольку за счет этого Нильников свою позицию не потерял. Опасное поведение со стороны пилота. Вот мы видим Константина Гуренко, значит, не так уж он далеко от Богдана. Секунд 15. Опасное, крайне опасное поведение со стороны пилота команды Лярус. Ему сейчас нужно как можно скорее поехать в боксы, чтобы одеть переднее крыло, либо же прекратить борьбу. Так, Макларен, это опарин или Ермаков? Мне кажется, опарин. Ну, получите Вещей. Это как раз он и должен быть. Так, Соколов. Его сейчас на круг обойдет Гуренко. Ну здесь.. Здесь проблем нет. Владимир аккуратно пропускает Константина. Да, это был опарин. И вы знаете, он, мне кажется, догоняет Гуренко. Это Александр Алешин. Очередная ошибка пилота команды Ля И тем не менее, вы не поверите, несмотря на эту ошибку, Алёшин до сих пор седьмой, то есть он даже не пропустил Соколова. Так, вот проехал Макларен, это был Ермаков. Феррари, Феррари сзади, Феррари лидера Богдана Холошевского. И сейчас она будет обходить очередной, второй уже по счету для Рус на круг. смотрю, уже Ермаков недалеко. Ну что ж, пока нет, пока... ...пока пропускать на круг не собирается. Ну вот здесь подвинулся, кстати, довольно опасно. Так, ну а другой Ля Рус в боксах? Поздновато, конечно, он спохватился. Да, это Алексей Медников. Нет, вы посмотрите, мне кажется, или ему не поставили переднего антикрыла? Да... Ну что ж, вынуждены констатировать тот факт, что в команде Ля Рус» полностью безответные механики. И пилоты, кстати, тоже. Опасно! Нет. Решил все-таки вылететь на обочину, когда его обходил опарин и очередной разворот для Алексея Медникова. Так, это у нас Соколов. Он, ох ты, вот это прорыв, он уже шестой. Но это, естественно, за счет пидстопов для русских. Хотя нет, пидстоп ведь был только у одного. Значит, он еще и не тише наборно. Так, это опарин. какая-то машина, уж не ли? А, по-моему, это действительно Брэбэм. Значит, сейчас у нас будет несуточная борьба за вторую позицию. Да, уже никаких сомнений. Это Бребом. Позади мы видели Вильямс Никишова. Ошибка! Маленький вылет. Небольшой маленький вылет. Это не привело к обгону, но это еще немножко приблизило Алексея Кон Константину. Посмотрите, как близко! Знаете, мне, конечно, как комментатору необходимо быть непредвзятым, но все-таки я хотел бы, чтобы сейчас Алексей Константина обогнал. Почему? Потому что Константин бороться за победу в этой гонке, видимо, уже не в состоянии. В то время как Алексею скорости хватает, и он может начать догонять Богдана. И мы можем увидеть битву за первое место, за победу в гонке. Но Константин, видимо, моего мнения не разделяет и пропускать Алексея не собирается. Но Алексей все ближе. Так, слипстрим здесь не выходит. Эх! Ну неужели пройдет? Прошел! Ну что ж, недолго Константин выдержал. Видимо, какая-то просто, ну, просто ошибка или подвели нервы. И опарин прошел Гуренко. Сейчас начнет этакое бульдозерное движение на Феррари лидера. Лярус! Лярус на дороге, без, без заднего антикрыла. Но это уже вдвойне опасно. И, но все-таки посторонился, по-моему. Так, это Ермаков. Это Мельников. Ну что за невезение у Лярусов сегодня. Сначала оторвало... Пи... все без обоих крыльев. Ну, здесь, мне кажется, ловить уже нечего. И восьмое место, оно сейчас, если не ошибаюсь, даже последнее. Я бы сейчас... Ну не знаю, если Алексей хочет получить очки то ему надо очень постараться, чтобы не пропустить лидера больше, чем на 6 кругов. Потому что тогда он их все равно не получит, даже если доедет восьмым. Так, Соколов шестой, здесь никаких изменений нет. И вот единственное, что сейчас, это как раз ему попался этот Ля но вот здесь... Здесь инцидентов не возникло. Так, опарин. Сзади него его напарник Ермаков. Это обгон на круг или... Ну да, по идее обгон на круг, потому что Богдан-то уже Ермакова обгонял. Но как же далеко Гуренко. Смотрите, мы его здесь даже не видим. Нет, видим, вот он. Он сейчас в свою очередь готовится обогнать Ермакова на круг. Так, это Лярус Рус Алешина. Здесь вроде бы никаких повреждений нет. Все еще стоит Вильямс Каменова. Ну и здесь, конечно, Куленко проходит Ермаков без проблем. Никишина, в общем-то, проблем нет. Он идет на пятой позиции. Значит, я был не прав. Соколов его не обгонял. Просто позади Соколова оказались обаляруса. Итак, повторю сошедших. В самом начале гонки мы потеряли Вильямс Виктора Каменного. А позднее по очереди сошли оба Тирола. Сначала Антон Плешков, дебютант чемпионата, и Эдуард Ковтунов. Вообще, я могу даже предположить, что если Эдуард продолжит выступление в чемпионате, то на следующем этапе, а может быть уже и по результатам этого, на него будут наложены, возможно, санкции. Потому что... Так, мы там видели РУС... Почему? Потому что во многом он сегодня, быть может, предопределил судьбу победы, ведь вы помните этот момент, мы смотрели повтор, когда он фактически спровоцировал на удар Алексея Парина. Так, это Ермаков на четвертом месте. Ну и если так можно выразиться, в гордом одиночестве. Так, ну а это лидер. И Лидеру ничего не угрожает, кроме вот этого Ляруса. Но здесь, видимо, без проблем. То есть проблем то, конечно, есть, но проблем то не у Ляруса. А вот у Богдана Холошевского сейчас пока проблем никаких нет. Ну разве что Алексей Парин начинает к нему э, так довольно медленно, но приближаться. И я думаю, что если вот Богдан не сможет сохранить темп, который у него сейчас, и будет его понемногу терять, то Алексей будет приближаться. Причем довольно сильно. То есть, я, конечно, ошибся. Когда была та авария, Ковтунов опарин, я, конечно, сказал, что судьба победы предопределена. Но я, знаете, я ошибся. Потому что это не конец. Еще все может измениться. Но пока лидерство пилота Ferrari более чем уверенное. Так, ну Алярус наконец-то доковылял в боксы. Ну что ж, Мельников на пидстопе. Задние крылы ему поставили, передние тоже. Ну что ж, ну сейчас-то он должен ехать более-менее в нормальном темпе. Но пидстоп очень затянутый. Так, а опарин проходит на круг второй Ля Рус, Алёшины. Но здесь проблем нет. А знаете, самое интересное, между прочим, это то, что Константин Гуренко сейчас второй. То есть Алексей Апарин где-то допустил ошибку или заехал в боксы. Отставание сейчас примерно такое же, как и после того момента, когда так опять для Рус. Мельников. Ох, опасно! Отставание от опари... опарина от... от Гуренко сейчас примерно такое же, как. После того момента, когда... Алексей выехал из боксов. Столкновение с Ковтуновым. что задние шины уже достаточно изношены. Вокруг Никишина все чисто. Он по-прежнему пятый. Так, вот какая интересная у нас картинка. Два Макларана едут один за другим. А вот смотрите, а вот уже опаренный исчез. А, нет, он тут. Я парень сейчас трейдинг. То есть, он обгоняет Ермакова уже на круг. Ну, точнее, будет обгонять скоро. Потому что Ермаков, конечно, пропускает обычно аккуратно, но просто так тормозить на ровном месте он, конечно, не будет. но здесь все нормально. Вообще, если честно, не считая Леорусов, сейчас Макларен единственная команда, которая представлена обоими пилотами. Ну, был еще Тирол, но и Плешков, и Ковтунов уже сошли. Так, а это Алешин. Ну и лидер едет в в одиночестве, Феррари, Богдан Халашевского сейчас ничего не угрожает. Ну, может быть, кроме для Русса, который мы видим там сзади, Алексей Мельников. Ну, это, конечно же, шутка, потому что Алексей Мельников не может сейчас Богдана догонять. Алексей совершенно в другой лиге. Опа! Вот маленькая ошибка. Но здесь, по-моему, без последствий. Ну что ж, я и говорил, даже пилот Феррари не застрахован от ошибок сегодня. Хотя, а если честно, ошибку мы увидели впервые за всю гонку в его исполнении. Так, ну а это Лярус Рус, Алексей Мельникова и вновь без обоих антикрыльев. Соколов сейчас на шестом месте, видимо, не оставляет попыток догнать Никишина. Так, впереди мы там видим Макларен-Ермакова, но это скорее обгон на круг, потому что Соколов шестой, а Ермаков четвертый, значит, по идее, если бы это была борьба в круге, между ними должен был бы быть Никишин, а его мы здесь не видим. Алексей Опарин все еще третий. Давайте попытаемся сравнить отрыв от э, Загуренко. То есть, смотрите, сейчас опарин заканчивает первый сектор. Он сейчас будет проходить под мостом. Давайте посмотрим, где сейчас Константин. Так, да, а Константин только начал второй сектор. Значит, Алексей уже недалеко. Так, Феррари только что прошла на круг Никишина. Ошибка. Ну, эта ошибка, кроме потери не, не повлекла за собой ничего. Так, вот сейчас едва и вылетом не закончился. Едва не потерял свою машину Алексей Ермаков в попытке обойти Ля Рус, который все еще без обоих антикрыльев. Ну что за невезение сегодня преследует команду? Я имею в виду Ля Рус. Так, вот мы недавно сравнивали отрыв э Гуренко топалина вот сейчас. Богдан проходит Эску финальный поворот Давайте посмотрим, где Константин Так, а Константин только... Ой, по-моему, это начало второго сектора Да, то есть отрыв чудовищный Отрыв полкруга Алексея опарина. Нет, я ничего не вижу. Так, а Соколова позади Ермакова мы уже не видим. Так, очередной Ля Рус» попался, Богдан. Но это я уже даже сбился со счета. Ну, да, Александр Алешин. Я уже просто сбился со счета на какую круг у но, но очень опасно. Просто тут уже санкции должны, мне кажется, идти со стороны судей. Так, ну, не успел Мельников выехать с пидстопа, и уже потерял одно переднее крыло. Ну что ж, к сожалению, вынужден констатировать полную водительскую непрофессиональность со стороны пилота команды «Ля Рус». И находится он сейчас на восьмой позиции только за счет того, что уже три пилота из одиннадцати сошли. Вот, пожалуйста, еще один въезд в стену. И чудом сохраняется переднее крыло. То есть заднее, простите. Ну, на такой машине продолжать смысла уже нет. Потому что он сейчас не, дог... не может догнать даже своего напарника. Даже его напарник сейчас находится чудовищно далеко. Ну, вот, пожалуйста. То есть эта машина уже для гонки непригодна. Вот, смотрите, Соколов, ну, ну это вообще, это... это... Лидер. Ну, вы посмотрите, ведь два круга назад буквально он его уже обгонял. Так, а Соколов сейчас должен пропускать. Ну. Ну, а здесь Соколов, наоборот, мне кажется, перестарался. То есть, да, конечно, он должен был освободить лидеру дорогу, но мне кажется, выезжать уж так вот на обочину, да еще и в стену было не обязательно. То есть, пропуск лидера стоил ему легкого повреждения машины. Так, а это опарин. И он еще третий. А догоняет Леонгуренко. Вот что интересно. Ой, ошибка. И вот она борьба за второе место в гонке! Может ли Константин удержать? Пока держит. Но сейчас будет длинная прямая. И Лярус, Лярус. Ну что же это такое опять без заднего клана? Ну только мешается. И смотрите, вот явно Алексей за него отстал. Явно. А там еще один Лярус. Ну что такое? Ну что же? Ну, край. Ну, смотрите, оба летят в стену. Но ну, это невероятно. Ну просто. Просто возмутимое поведение, возмутительное поведение со стороны обоих пилотов. Ну как же так можно мешать? Ну ладно еще Мельников, но Алешин там, то есть простите, ладно еще Алешин, но Мельников уже явно никаких очков не получает. Тем не менее, пока это все на пользу Гуренко, он слегка отогнал от себя Опарина. Но вот Опарин-то тут быстрее. Вот на, на этих поворотах первого сектора Опарин явно быстрее. Подождите, а вот мне почему-то, супер камеры, кажется, что это Ермаков. Нет, да, парень. И вот сейчас там нет никаких. Нет, есть какая-то машина. Соколов, может быть. Нет, Вильямс, Никишин. Вот только бы он не стал так же мешать. Нет, он так близко. Не подпускать То есть Гуренко и опарин догоняют его медленнее Приносим извинения За эти подрывы картинки Вот, они догнали Никишина. Это может отразиться на борьбе. Ну просто... Как Константин это выдерживает? И ведь в темпе-то Алексей идет быстрее, в целом по трассе. И вот все время Константин пытается за что-то зацепиться, там за круговых, еще что-нибудь, чтобы не дать Алексею пройти. Ну, это уже атака явная. Ну, перед этим поворотом, я не знаю, если только Константин ошибется. Но напрямую сейчас будет атаковать, если, конечно. Смотрите, уже идет в атаку. Ну до чего, интересная борьба? Ну, неужели сейчас пройдет? Нет. Алексей тоже ищет, ищет лазейку. Как бы пройти этот докучливый браба? Мы вновь «Ля русы Но это уже. У меня просто нет слов. Но, по крайней мере, сейчас Лярус ехал в боксы. Ошибка слегка выносит на гравий, на траву. Мне кажется, сейчас Алексей как бы ну не то, чтобы не едет в полную силу, просто он не, не лезет в атаку прям в такую вот явную, потому что ищет момент, чтобы Константин ошибся или просто слишком широко зашел где-нибудь и открыл ему калитку. Лезет в атаку! Нет. Константин все-таки успел закрыться. Ну до чего, интересно. Вновь атакует. Нет. Интереснейшая борьба. Ну вот, а кто-то еще упрекал, что после монса что чемпионат неинтересный. Ну да, конечно, Лярусы сегодня испортили нам всю интригу. В каком-то смысле за борьбу в более низких позициях. Но за второе это место вы посмотрите. А ведь почему Алексей, парень, так борется, так сражается? Вы думаете, потому что ему так важно второе место? Да нет, оно у него уже... А, нет, он был третьим в Монце, прошу прощения. Потому что, если он сейчас обгонит Гуренко, то он может продолжить борьбу за лидерство. Но неужели сейчас... Про... Нет, по внешней траектории. Продолжает, продолжает атаки Алексей смотрим на борьбу его глазами толчок, толчок! Ошибка. Ошибка! Так, давайте посмотрим повтор. Вот, он здесь тормозит, Константин. Ошибается на выходе, замедляется. Его почти разворачивает. Но Алексей своим ударом возвращает его в нужную позицию. И борьба продолжается. Так, а следом за этими пилотами идет Никишин. Ну как следом, он проигрывает им уже, по-моему, даже и не один круг. Так, Ермаков сейчас вообще в другом месте. И он обгоняет Ля Роуз. Я точно не успел заметить шлем, по-моему, Мельников. Да, мельников. И вновь без переднего антикрыла. Ну и мы не успели досмотреть, как он улетает в стену. Соколов продолжает идти шестым. Так, вы знаете, мы, смотрите, мы совершили полный круг. Смотрите, ну неужели сейчас обойдет? Нет. В таком повороте. Нет, смотри, обходит! Лярус! Ну невероятно. И, и не обходи. И за, за Лярус опять Константин вырывается вперед. Кстати, о-лярусах, второй алярус Александр Алешин сошел с дистанции. То есть для пилотов, особенно для Апарина и Гуренко, которые сейчас активно сражаются, стало, ну как, одной помехой меньше. Для тех, кто забыл, напоминаю, с вами defock.net. Чемпионат Вифок Back in History. Второй этап Сузука 1990 год. И Константин Гуренко едет в боксы! Невероятно. А это значит, что Алексей Опарин выходит на второе место. Возможно, связано это с тем, что Константин за счет этой борьбы сильно износил шины. Что ж, теперь он открывает дорогу Алексею, и Алексей теперь может спокойно продолжать преследовать Богдана. Он сейчас идет чуть быстрее, отрыв сокращается, но сам по себе отрыв уже чудовищный. Я вам могу это продемонстрировать. Вот посмотрите, где сейчас Алексей. Алексей сейчас э, проходит, будет проходить последние повороты первого сектора. А теперь давайте посмотрим, где идет Феррари Богдана Флашевского. А Богдан уже заканчивает очередной круг, то есть он сейчас на прямой старт-финиш. Ну а Мельников у нас по-прежнему без переднего антикрыла. Борется с машиной. Как видите, не вполне успешно. Очередной вест в стену. Владимир Соколов продолжает борьбу, хотя... На своем шестом месте он закрепился уже настолько надежно, что, мне кажется, шансов на улучшение позиции у него, наверное, уже и нету. Ну а Алексей Апарин продолжает так сказать, преследовать Богдана, если так можно выразиться. И мне показалось, что впереди вновь Ля Рус. Так и есть. Но на этот раз здесь без проблем. А вот мне показалось, да, так и есть, Никишин в боксах. Так, ну, Арус все еще не едет в бокс, и мне кажется, тоже судьи должны ему указать, либо дать наказание, либо показать черно-оранжевый флаг. Ну, потому что, вы посмотрите, он сейчас, Мельников, на восьмом месте, по идее, это очковая зона. Но я не считал, но неужели тут э, он мог уступить лидеру меньше шести кругов? Ну, это здесь 10% от дистанции приблизительно. Или 5. Эх, забыл я уже все эти правила. Но вот смотрите, вот вынуждает лидера объезжать вот так вот. Безобразие просто. И это был, кстати, очередной обгон на круг То есть уже никаких Очков тут не получит Уже в любом случае Непонятно, зачем сейчас продолжать эту борьбу Так, Соколова сейчас будет на круг обходить э, опарин. По-моему, опарин. Ну. О, интерес, давайте посмотрим повтор. Ну да, здесь уже, может быть, Соколова следовало давно пропустить. Но и тем не менее, считаю, Алексей тоже поторопился. Не стоило, сейчас, не стоило так резко лезть в атаку. Ну а Константин Гуренко все еще на третьем месте. Пытается после своего недавнего пидстопа догнать Алексея Парина. К сожалению, пока не могу сделать вывод, получается ли у него это или нет. Так, Никишина не сейчас кто-то будет обходить на круг. Нет, это не на круг, это Ля рус. Это мельников которого в очередной раз заносят, я уже просто перестаю понимать, как машина еще со продолжает сохранять, так сказать, боеспособность. Так, возможно, какие-то проблемы у Ермакова как-то... А может быть я ошибаюсь? Как-то уж больно плавно он тормозил перед шиканой. Так вот, давайте еще раз посмотрим, сравним. Значит, Богдан сейчас находится на прямой как раз перед той самой шиканой. То есть э, на границе второго и третьего секторов. Вот только что он ее пересек. А где Апарин? Вот Соколов в боксах после столкновения с опариным. А сам опар... разворот не тишина. А сам только начал второй сектор. Константина мы видим Макларен, но мне кажется, это Ермаков. Да и мне кажется, это так и есть. А это Ермаков и происходит контакт, разворот. Но здесь Константин тоже поторопился, потому что подвинуться в самом повороте Алексей не смог бы никак. Поворот вообще очень крайне сложный. Но Ермаков вроде бы ничего не повредил и продолжает движение. И вот смотрите, вот уже там же, уже Холошевский. Так, подождите, а это что? Так, Мельников без обоих антикрыльев. Ну, сейчас уж он точно должен поехать в боксы. Соколов продолжает движение... Нет, вы посмотрите. Что же это такое? Что-то явно не так с Богданом Холошевским. А точнее, не с ним. С... Ну, вы посмотрите. Как тут можно было врезаться, я не понимаю. Мы... Вот смотрите, до сих пор там виден Богдан Холошевский. Что-то не так. С... Точнее... Я уверен, что с ним-то все в порядке. Наверное, интернет-соединение. Уж как бы он сейчас не выбыл. А вы знаете, по компьютеру, по хронометражу у нас новый лидер. Алексей парень сейчас в гонке первый. И я боюсь, что для Феррари это сход по техническим причинам. Обиднейший сход. Соответственно, Константин Гуренко второй, Алексей Ермаков третий, Никишин четвертый. Ну и так далее. Леорус только сейчас покидает боксы. Вот-то здесь мы Феррари уже не видим. Все, да, это окончательный сход. Ну что ж, вы знаете, вот здесь я все-таки рискну предположить, что борьба за лидерство окончена. Только если не постигнут какие-нибудь проблемы того же опарина, потому что Константин Гуренко сейчас его догнать не в состоянии. По крайней мере мы знаем одно, что в дуэли Феррари-Макларен сегодня верх одержал Алексей Опарин. Но только потому, что Богдана Холошевского постигли технические проблемы. Хотя, конечно, в начале гонки мы видели, что Алексей был быстрее. Но, как показал инцидент с развернувшимся Эдуардом Ковтуновым, Богдан был немного проворнее. Ну что ж, крайне обидный сход. В конце концов, Богдан шел уверенно в своей победе. С другой стороны, считаю, что по результатам этого и предыдущего этапа Алексей свою победу заслужил не меньше. Вновь развернулся Солярус, хотя на этот раз э, ни одного оторванного я там не видел. А Константин догоняет Макларен. Неужели он еще не обогнал Ермакова? Давайте посмотрим, где парень. Это он, был, это он ехал не за опаленным. Да, это Ермаков. Значит, еще не обогнал. А подождите, мы же помним, как в этой же эске Константин Ермакова развернул Значит, какие-то проблемы, может быть, Алексей посещал боксы Ну что ж, боюсь, сейчас борьбы на трассе практически нет. И нам остается лишь смотреть, как Алексей Апарин летит к своей победе. При этом едва ли что-либо может ему помешать. Ну, пожалуй, кроме Алексея Мельникова на своем несчастливом ля Руси». Пожалуй, сегодня к этой команде приковано внимание не меньше, чем к лидерам, а может быть даже где-то и побольше, но действительно уж больно сильно привлекает к себе внимание. Привлекают пилоты своим, ну, не хочется говорить о них плохого, но езда их сегодня крайне непрофессионально. Так, сейчас это для Роуз будет обходить Никишин. Вот здесь без проблем. Естественно, без проблем для Никишин. Для Роуз это проблем достаточно. Нет, ну вы посмотрите, ну это безобразие. Ну чтобы так не пропустить, это уже... Я правда не вполне понимаю, зачем Константин-то полез туда. Уже в траву. Так, а в гонке у нас осталось всего семь пилотов. Напоминаю, это Алексей Апарин, Константин Гуренко, Алексей Ермаков, Александр Никишин, Владимир Соколов, который вы, вы видите на своих экранах. И за Соколовым числится Александр Алёшин. Но он уже сошел. Однако он на такое количество кругов обгонял своего собственного напарника Алексея Мельникова, что тот до сих пор седьмой. Впрочем, это ненадолго. камера, в которой вы видите, как пилоты видят В данном случае с глаз Алексея Парина. все Апарин, который только что на уже бесчисленное количество нас обогнал Леникова и теперь готовится обойти на круг один раз на лоб. Эта камера как раз для Руса Алешина, который до сих пор числится шестым. Константин ну, а спокойно видит на второй позиции. Сейчас ему главное эту самую вторую позицию не упустить. То же самое можно сказать и Алексею Ермакове, втором пилотика команды McLaren. здесь ошибку допускает. Константин его разворачивает. Следом за ним едет Никишин. Никишин ни в коем случае его не догоняет. Он круговой. Просто из-за этого разворота ему удалось слегка приблизиться. Ермаков обходит Лярус. Кстати, очень опасно. Еще чуть-чуть и могло закончиться все это довольно плачевно. мельников никого особо не удивляя вновь едет без переднего антикрыла. и вот посмотрите за ним едет кто конечно же Апарин. буквально два круга назад он его уже обгонял и вот теперь просто прикиньтесь как, как же медленно едет алексей сейчас на трассе и как опасно сейчас его тоже обходил а парень. Опасно, конечно, имеется в виду то, что Мельников опасно пропускал. Так, у Соколова какие-то проблемы. Разворот, причем, я бы сказал, в достаточно безобидном месте. Непонятно, чем он здесь вызван. Ну Алексей Опарин продолжает наматывать, наматывать круги к победе. Остается их все меньше и меньше. Я, к сожалению, не, облад... не располагаю информацией, сколько кругов пройдено и сколько осталось. Но примерно я могу сказать, что осталось гонки гонке идти в районе 10-15 минут. Это заниженно звучат обороты на моторе Honda интересная ситуация друзья мои такое впечатление будет Алексей на первых трех-четырех передачах не может раскрутить мотор Возможно, он просто осторожничает, потому что сейчас в его ситуации допустить какую-нибудь аварию поломку вверх глупости. А с другой ситуации. А с другой стороны, возможно, какие-то неполадки с мотором. Вот что интересно. Именно борьбы уже не может быть никакой за лидерство. Но вот просто.. Судьба победы может быть еще не определена. Хотя вот сейчас вроде бы с мотором все в порядке. А вот сейчас нет. Забавно. Ну что за этим стоит понаблюдать. А Алешин, вы посмотрите, до сих пор числится шестым. Наблюдая за Ермаковым, мы видим, что сзади мельников все еще без переднего антикрыла. Они пора ли заехать ему в боксы? Что он, по-моему, не делает. Да, так и есть. Ля -Рус продолжает движение по трассе. И вновь вы посмотрите, его догоняет опарин. Это невероятно уже. Но это было опасно, по-моему, был контакт. Да впрочем, по-моему, сегодня команда Лярус это просто синоним опасности. Синоним опасного движения по трассе. Ну пусть так, главное, чтобы из-за этого слово ⁇ лярус ⁇ не стало ругательным среди гонщиков. говоря, Константин Гуденко сейчас находится в достаточно выгодном положении, ведь если посчитать очки, он догоняет Владимира Соколов. сейчас. То получается, что лидером становится как раз Константин, потому что в Монце то он победил, а сейчас второе место. То есть в сумме получается... 8... Ох, как опасно! Нет, ну Соколов, конечно, может быть не виноват, он же не мог сделать это специально. Ну там явно какие-то проблемы. Так вот. Предположим. Сейчас Гуренко дойдет вторым. Тогда у него будет 18 очков. И разворачивает уже самого Гуренко. А парень, допустим, победит. У него будет 10 очков за эту гонку, а в монце он был третьим. Значит, всего 16. То есть, пока лидер э, личном, в личном зачете Гуренко. Смотрите, Гуренко развернула его, а буквально за один поворот до этого, перед ним развернула Соколова. И мы сейчас его позади Гуренко не видим. Может быть, сход? А вот, по-моему, я сейчас его видел впереди Никишина. Может быть, и нет. Нет, Соколов продолжает движение. С Ермаковым, если не ошибаюсь, сейчас едет напарник. Да, точно, опарин позади. Алексей парень сейчас будет своего напарника обгонять. Я даже уже не могу точно сказать: то ли на второй, то ли на третий круг, если даже не на четвертый. Но на четвертый вряд ли. Так, ну и сейчас да, аккуратно двигается и своего напарника. Это мельников, и даже самбор камеры видно, что он без переднего антикрыла. все еще. Соколов на пятой позиции, а позади него, позади него чисто на трассе. Они а в плане борьбы за позицию едет Никишин. Горенко все еще едет на своей второй позиции. Да вы вообще, вы знаете, я сомневаюсь, что до финиша что-то изменится, до финиша уже меньше 10 минут. Да, Никишин четвертый, а Соколов пятый. То есть это будет обгон на круг. Как ни странно, на круг, по-моему, всего лишь первый. Но здесь вот проблема у Никишина, так что... Может, в таком темпе он и даже и не успеет Соколова обогнать. С другой стороны, оно и не надо. Это же борьба не за позиции. Сейчас важнее просто доехать. Знаете, понравилась сегодня одна фраза, смотрелась НТВ, обзор одной из гонок, неважно какой серии. И этот обзор вел Сергей Беднорук. И вот он сказал очень хорошую фразу, мне она очень понравилась. Чтобы финишировать на первых местах, надо для начала вообще финишировать. Вот такое вот забавное заключение. Ермаков сейчас как раз в таком стиле, просто финишировать, едет на третьем месте. Ему, ник его позиции никто не угрожает. Сам он покусится на второе место. Гуренко тоже не в состоянии. Вот и едет Ермаков сейчас на третьем месте. Тихо и спокойно катит к финишу. Чего не скажешь Алексею Мельникове? гонка, сущая борьба с машиной. И наконец-то Алексей Мезников пожаловал в боксы. Просто удивительное зрелище сегодня. Вот только зачем он туда едет? Поставить, наконец, уже это злосчастное переднее антикороло или это сход с дистанцией? Нет, на сход это пока не похоже. Кстати, вот только сейчас он числится шестым. То есть, примерно около 5-6 кругов ему потребовалось, чтобы нагнать сошедшего напарника. Так, подождите. Давайте вернемся к Мельникову. Мне показалось ли, он выехал из боксов без переднего антикрыла? Ну, собственно, так и есть, чему мы абсолютно не удивляемся. Либо нарочно он его не поставил, тогда зачем-то заезжал. Либо передние антикрылья уже просто закончились. Знаете, я вам скажу, что до финиша гонки осталось примерно 3 минуты, даже чуть меньше. Так, ну вот, посмотрите, Алексей Апарин оставляет Ля Рус без заднего крыла. В чем, мне кажется, вина обоих пилотов, потому что, может, опять же Алексей поторопился, но и Лярус Рус вмешался под ногами. В общем, ничего удивительного, разве что удивительно то, почему машина Опарина в порядке. По-прежнему, знаете, такой звук, как будто бы мотор не до конца прокручивается. Но я просто уже уверен, Алексей специально так делает. Зачем вам сейчас торопиться и палить мотор до финиша в районе двух кругов? Может быть трех, может быть я ошибаюсь. Просто понимаете, я-то вижу ту же картинку, что и вы. У меня нет какой-то там телеметрии, хронометража, чтобы обеспечить вам как бы полную картинку я ви... вынужден не видеть всех этих позиций, времени и прочего. Самое главное, счетчика кругов нет. Пилот в том есть. В гонке он был. Мы же все-таки запись смотрим. То есть вот сейчас опарим как мне кажется. Давайте прикинем. Он сейчас ушел либо на предпоследний, -пред либо на предпоследний, либо на последний круг. На последний вариант. Да уже ничто, что. А парень выиграть не помешает. Хотя, вы знаете, мне кажется, Гуренко-то приближается. Гуренко приближается. Только приближается он недостаточно быстро. И только потому, что опарин сам им дает приближаться. Гуренко сейчас идет в боевом темпе. Идет он, ну, не на пределе, но в норме. А вот опарин ход сбавил, потому что ему-то торопиться уже некуда. Если он совсем не остановится, Гуренко его все равно не догонит. Смотрите, где сейчас Гуренко, конец первого сектора, последние повороты. А Парин... Эх, как... А парень в конце второго. Ля Рус там занесло эффектно. Ну, а чего вы хотите-то? Без забоев-то антикрыльев. Кстати, вот в таком положении он очень напоминает машину Формулы Форд. Похож. Особенно спереди. Ну, не совсем счастлива заканчивается для Никишина встреча с Леоусом, очередная. Ага, вы знаете, вот, пропустили, все, финиш гонки-то, а парень победил, все, поздравляем! Победа для пилота команды Макларен. Хонда. А вот Гуренко только подъезжает. Ну, простите, друзья, но вот так вот получилось. Проморгал. Проморгал, честно. Вот и не следует Гуренко. А Ермакову еще ехать и ехать. Хотя... Да нет, он уже тоже финишер. Нет, просто он был на трассе между... Да, сейчас явно компьютер ведет его машину. А может и да нет. Нет, ну, по-моему, на трассе он был между опоренными. Ну что ж, так или иначе, сегодня Мальборо, Макларен, Хонда, абсолютно лучшая команда. Алексей Апарин на первом месте, Алексей Ермаков на третьем. В четвертом финиширует Никишин на своем Вильямс Хонда. В пятом Соколов на Лотос Ламборджини. По-моему, вот он сейчас только едет к финишу. И, по-моему, у него нет переднего антикрыла. Да, так и есть. Естественно, без него он с непривычки промахивается. Это Ля Рус сегодня при при привыкли ехать без переднего антикрыла. Для Соколова это явно в новинку. Да, вот только сейчас он финиширует на пятом месте. А шестой у нас... Алексей Мельников. Я даже не то, чтобы рискну предположить, я абсолютно твердо уверен, что за свое шестое место Мельников 3 очка не получит. И вообще он не получит ни одного очка, потому что по правилам надо отстать меньше, чем на 10% от дистанции. А это у нас где-то, ну, кругов 6. Естественно, там уже отставание на порядок больше. Так что очковую зону у нас Соколов замыкает. Ну что ж, вот и закончилась гонка второго этапа чемпионата в EFOK Back in History на трассе Сузука. Очень интересная такая гонка. Нет, под конец, конечно, скучноватая, но начало и середина были просто захватывающими. Там была и борьба в самом начале, помните, первое место между Халашевским и Опарином. Потом борьба за второе место, когда Опарин начал нагонять Гуренко. Ну, а на драматичном сходе Феррари Халашевского все и закончилось. Ну, были, конечно, интересные моменты, но в основном были связаны с обгоном круговых. Ну что ж... Я с вами прощаюсь и предлагаю вам уже без моего комментария посмотреть повтор победного финиша Макларена Алексея Опарина, победителя сегодняшней гонки.